Рыночная цена 7,5 миллионов рублей. Цена покупки 5 70 тысяч рублей. Дисконт 24%. Экономия 1 миллион восемь800 тысяч рублей. Хороший вариант для личного использования и перепродажи. Второй объект. Жилой дом, коттедж, кирпич 420 квадратных метров. Город Рыбинск. Рыночная цена 8 миллионов 50 тысяч рублей. Цена покупки. 5 миллионов 440 тысяч рублей. Дисконт 36%. Экономия 3 миллиона 60 тысяч рублей. Отличный вариант для инвестиций, для сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Наш третий лот на сегодня. Административное здание 770 квадратных метров город Сургут. Рыночная цена 10 миллионов рублей. Цена покупки 5,5 миллионов рублей. Дисконт – 45%. Экономия – 4 миллиона рублей. Объект под номером 4. Здание, общежитие, количество жилых комнат – 30. 970 квадратных метров. Город Уфа. Рыночная цена – от 10 миллионов рублей. Цена покупки – 4,5 миллиона рублей. Дисконт – 55%. Экономия – 5,5 миллионов рублей. И замыкает наш ТОП. Автомобиль Mercedes-Benz E230 2008 года, город Москва. Рыночная цена от 700 тысяч рублей, цена покупки 490 тысяч рублей, дисконт 30 экономия 210 тысяч рублей. Подробнее о состоянии авто и условиях приобретения уточняйте в комментариях.